здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас мы уже подготовили тело разогрели его дошли до такой устойчивой гиперемии проработали кулачками разные были техники и теперь переходим к локтевым техникам таким более глубоким более жестким с воздействием сразу на костный связочный аппарат и с декомпрессией сейчас вот начнется как раз декомпрессия то есть это уже идет не разминание то есть у нас было растирание да это кожные покровы разминание это вот уже мускулатура и э, дальше идет уже на кости и связки воздействие. мы соответственно последний элемент сделали какой Растрясли позвоночник он уже прохустил, да вот в, угу. в такой фронтальной плоскости теперь э, прием называется нож входит в масло мы разделяем Подвздошную кость, обратите внимание, где заканчивается ягодица, подвздошная кость, она чуть выше, вот здесь, да. По ней, ну, по костям вообще локтями э, бить или вводить, это очень болезненно, поэтому мы их, их все бережем. Значит, локтями не задеваем ни крестец, ни подздошной кости, ни ребра, ни уголок лопатки, и ни в коем случае не задеваем остистые отростки локтями, да. Поэтому здесь мы как бы заготавливаем немножко большой валик сверху, вот такой заканчивается, да, чуть сверху валик, и через него давим на эту косточку. Ну, и теперь сам прием показываю, да? Вот мы входим сюда, глубже, глубже, глубже, глубже, глубже, и таким образом мы раздвигаем плавающие ребра и тазовые кости друг от друга. То есть мы входим сначала узеньким мизинчиком, да, потом шире-шире-шире-шире наш, наш локоть да, И доходим до непосредственно самого локтя Но тут э, берегите вашего пациента Кому-то в принципе достаточно привести прямо вот так вот локтем, да, глубоко вот туда, раздвигая ребра А тебе больно, наверное, да? Вот, таким людям, соответственно, не ведем, только вот до сюда И промахиваемся, если заметили, мимо позвоночника Вот можно несколькими руками сделать. Одной второй. Обратите внимание, работает тело. Мы как бы танцуем, растягиваем пациента. Вот, дополнительно, да, вот я взялся сюда таз и растягиваю корпус. Рука верхняя остается на трапециевидной мышце, разминает ее. А эта рука становится на локоть. И мы ягодицы разминаем четырьмя концентрическими окружностями, доходя вот до вот этой точки до центра. А, где, как обнаружить эту точку? Это вот где ямочки, это кости, как я говорю по костям, костями не возим, да, ну либо так только аккуратненько. Вот здесь мясо начинается, ну, рост мышц, да. Вот это центр, от которого мы проводим большой круг, поменьше поменьше, ну там 3 4 круга и вот тут останавливаемся. Далее обойдем локтем по мясу, по крестово-подвдольшему сочинению и упремся вот сюда, вот в эту косточку, опять же над косточкой, да, чуть-чуть вот валик создаем из ткани и вот опираемся вот туда под 45 градусов вниз и ну, вниз к ногам и в стол. Еще раз демонстрирую. вот сюда и вот наша будет исходная точка по ней мы будем простукивать таз таким образом помните да от базиса от точки L5S1 камень претономения называю все кости которые ниже а гребень под кости он уже ниже э, находится мы его толкаем вниз все кости которые выше толкаем вверх но и, соответственно, вот теперь обращать внимание на сложный просто прием, поэтому так подробно рассказываю на другую руку, которая сверху, да. То есть пока мы разводили концентрические круги, разминали трапецию, желательно снизу вверх. То есть мы ее постоянно поднимаем снизу вверх, снизу вверх. Когда мы вели вот кулачком вот так отрясали тело, да, тоже захватывали ее и снизу вверх. Когда растирали, тоже захватывали ее и снизу вверх протягивали. И теперь растерли, этот локоть теперь начинает делать четыре параллельных прохода вдоль мышц, а эта рука кулачком между паравертебральными мышцами и позвоночником, вот так вот впиваюсь сюда, растясаю позвоночник в обратную сторону, видите, две руки работают асинхронно но одновременно растерли большими движениями всю группу мышц до да? одна рука значит, подхватывает мышцы всю, всю ягодицу вторая раздавливает потом эта рука с этой стороны давит локоть с этой стороны раздавливает такими большими энергичными движениями простучали декомпрессируя таз вышли на исходную точку ну, кстати, постукивание, да, можно делать и достаточно жестко кулаком. да, Можно делать, если вы бережете человека, да, то тут легонечко. Далее, с перлевидными кругами обрабатываем всю мышь, всю спину и по широчайшим мышцам, да. То есть круги были большие. И заметьте, у нас, если.. Позвоночник идет, да, то нам надо его декомпрессировать это вверх, то есть круг идет с этой стороны вверх, позвоночник должен вверх подниматься, не в эту сторону, а вот в эту сторону. Соответственно, тут получается против часовой стрелки, и если с этой стороны делаем, то получается по часовой стрелке, да. Второй проход мы делаем локтем по э, акцент делаем вот на вот этих сочленениях, если мышцы уберем, да. Вот видно, ну может пощупать, кто хочет. Видно, где вот идут реберно-поперечные сочленения. То есть мы их раздвигаем, делаем спираль и подбить вот в эти позвонки вот такое движение. Сейчас будем делать локтем. Еще раз показываю большой круг. Кстати, смотрите, если вы, ну приравниваетесь к человеку. да, Если он терпит, то можно остырем локтя прямо вот резко надавить и достаточно сильный удар сделать. Если он не терпит, да, то можно вот этими двумя костиками, как бы по площади будет. Если совсем там ну, слабенький человек, да, то тогда вот этим треугольником плоским. Это будет гораздо вот мягче. То есть это вот уже маневрируете в зависимости от тела человека. Так, и второй проход. По паралитабральным мышцам бережем плавающие ребра, почки проходим мимо, и вот здесь уже начинаем вот такие вот подбития в позвонки, боковые отростки с ребрами. Если заметили, я включаю еще корпус, и ну рука сверху идет, да, локоть сверху поднят, если вот есть какое то такое место, что вы чувствуете, что надо его прямо так прощелкать, да, или продавить, можете добавить килок головой, как маятник, или вот прям по плечу себе головой, одновременно шли и сразу переходим к следующему приему развернули локоть вдоль тела человека прием называется рубанок захватили себя за палец То есть, похоже на рубанок да тут неважно принципе можно за локоть ой, за кулак схватить так схватить как угодно вот так оставить да ну вот просто демонстрирую рубанок и быстро энергично растираем тело человека туда-сюда Теперь большие группы мышц, ягодичные мышцы, оттягиваем квадратные мышцы, широчайшую мышцу, можно так даже приподнять ее на себя, локоть разворачивается, трапециевидные мышцы растут вот так, да, поэтому мы отодвигаем лопатку вот туда под углом и вверх, быстро энергично работает весь корпус. Вот это вот прием рубанок. Далее. Продолжаем декомпрессию. Представляем, что позвоночник это причал, и мы ставим возле него лодочки, возле причала. Первая лодочка, вырезаемся в тело, вот так входим, раздвигая его, да? То есть я тут в упор в плавающие ребра, а здесь в подвздошную кость. И вот я тяну. Ну, так может несколько секунд, 10 примерно постоять. Далее начинаются реберного воздушного С ними у нас лодочки коротенькие. Чик-чик-чик-чик. На выдохе. То есть движение именно предназначено для костей. Поэтому это не, не разминание, вот такое, да, а именно короткий кивок такой. Чик-чик-чик. Вот этими косточками мы пытаемся вот этими, пытаемся раздвинуть. То есть вот тут мы сначала раздвинули, да, эти ребра, а здесь вот пошли по сочленениям. То есть мы пытаемся раздвинуть вот эти реберные сочленения с позвоночником. Ну, условно говоря, у нас 12 поэр ребер, да, значит, надо пройти 11 раз ну, между ними, да. Ну, тут уж кто, -кто считает, это, это не принципиально. То есть никогда вы не, не променете так, чтобы точно попасть. Между ребрами. И первое ребро идет вот здесь. Вот тоже про не забывайте. Тоже раз. Уходим сюда и растягиваем шею с плечом. Теперь прозвучал выстрел. С выше выше снимай, ты меня-то лицо ты не видишь. Прозвучал выстрел, тжш. И пош... не и началась яхта. Регата, да. Первая яхта пошла. Всем корпусом и локтями врезаемся в тело и раздвигаем его. То есть как с заявками волны, да, вот расходятся. То есть наша задача раздвинуть пошире тело, упираясь, естественно, в кости. То есть я тут в таз упираюсь, тут в ребра, либо в лопатку упираюсь. То есть мы не на мясо воздействуем еще раз повторяюсь, а на кости, вот видите, плечо и череп вот раздвигают друг от друга. Таким образом, я условно вот это расстояние прошелся. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. Потом три раза, раз, два, три. Потом два раза, потом один раз. Вот теперь три раза, 1 два, три. Два раза. Раз, два. Один раз. И помогаем ладонями, растягивая боковину. Заметьте, мои локти давили на ребра, но никак не на, не на позвоночник. Да? То есть локоть под таким углом должен быть. Теперь ставим локоть на, э, упор делом в две точки. Это вот где подвздошная кость и середина крестца примерно. Они самые выпирающие. Вот получается вот эта точка и вот эта, да? Вот сюда, вот так упор делаем, локтем. Второй локоть заходит за позвоночник вот сюда и раздвигает реберные реброкопиречные сочленения. То есть этот локоть вот упор он выше видите. Этот локоть вот здесь раздвигаем с декомпрессией вверх, соответственно давим и э, раскачиваем тело, руки двигаются в плоскости фазе. То есть тут только упор. Следующий прием. Передвигаем оба локтя параллельно, вот где плавающие ребра. да, И уперевшись теперь только в подвздошную кость. Этот локоть на месте, а этот раздвигает ребра. И мы проходим и даем на сочинение. Будет слышен хруст, траст, правка костей идет. И соответственно, если где надо, да, то можно к его головой добавить плечевой удар головой, либо поставить на стрие и конкретно продавить какую-то зону. Но я сейчас пока берегу нашу, нашу подопечную. Таким образом мы декомпрессируем на самом деле позвоночник. Потому что ну, на него сложно воздействовать, да, такими жесткими методами сюда бить не стоит. А за ребряное сочинение мы эти позвонки все равно. Декомпрессируем. сначала с одной стороны потом с другой стороны вот дошли до конца и дальше переходим к работе с лопаткой то есть не закончили сверху да там мы переходим эта рука опять поднимает трапецию вторая не догоняет мы разминаем трапецию и об этом я уже расскажу в следующем видеоролике переходим к мануальной правке и массажу непосредственно Плечи лопаточной зоны. С вами был Олег Лавгудвин. Подписывайтесь на наш канал. Можете видео смотреть сколько угодно раз. Но научитесь вы реально только тогда, когда будете присутствовать здесь. И мы все отработаем на практике. Поставим вам руки. И вы уйдете в воскресенье вечером готовым специалистам В путь. Дипломированным специалистам. До новых встреч, дорогие друзья.